На прошедшей неделе произошли некоторые летние события, которые показывают развитие, дальнейшее развитие туристического трафика и, соответственно, новые действия российских авиакомпаний, направленные на э, обслуживание это, этого сегмента. Мне кажется, что одним из интересных событий стало получение одной из крупнейших российских авиакомпаний – Российская компания азур Air, кстати говоря, лауреата премии «Крылья России» двух широкофюзеляжных самолетов «Боинг-3-7». Ну интересно, конечно, каковы их планы использования. Насколько известно, одним из примечательных событий этой недели стало открытие «Азуром» рейсов в, так сказать, в Россию из Китая. Таким образом... Это, наверное, очень интересный девелопмент, интересное развитие как бы, бизнеса, если традиционно все наши компании как бы, ориентированы на то, чтобы возить российских пассажиров за рубеж. Uh -huh. Один из немногих случаев, когда российская авиакомпания делает ставку на завоз иностранных туристов в России, обслуживание турпотока въездного. Это, в общем, интересный момент. Мы знаем о том, что есть примеры, транзитных перевозок, в том числе из Китая, довольно значительный, да? но вот такого целенаправленного въездного туризма мы пока еще не видели. Мне кажется, что это очень важная тенденция, и она очевидно будет нарастать, и если действительно эта бизнес-модель сработает, это может означать открытие совершенно нового сегмента для российских авиакомпаний, потому что туристический поток из Китая в Россию устойчиво растет, это видно просто по улицам наших городов. Китайцев становится все больше и больше. Если российские авиакомпании смогут их обслуживать, ну, естественно, наравне с китайскими авиакомпаниями, это действительно может способствовать развитию увеличению трафика в страну. Совершенно, совершенно очевидно, хотя совершенно не менее очевидный тот факт, что э, здесь э, в нашем авиакомпании предстоит... Очень непростой путь. Дело в том, что традиционно туристический трафик из Китая организуется и обслуживается в основном туристическими операторами китайскими же, и обслуживается в том числе, ну, пытаются обслуживать китайскими авиакомпаниями. Таким образом, некий баланс, если он будет соблюден, если удастся как бы, ну, вот, внедриться на этот рынок, наверное, это будет действительно знакомым событием. Ну, мы знаем, что это очень непросто, хорошим примером является э, европейский э, средиземноморский рынок, то есть, который традиционно обслуживался для русских пассажиров русскими же авиакомпаниями. И до относительно недавнего времени все попытки испанских авиакомпаний, э, греческих авиакомпаний, турецких авиакомпаний взять какую-то часть этого пассажиропотока на себя, ничем не увенчивались. Единственный противоположный пример – это работа больших турецких туроператоров, которые, по сути дела, здесь создали себе авиакомпании, которые обслуживают их турпотоки.